А что, братан заметил Ко мне полный пиздос приходит вот как недавно чуть не умер прикинь потом мы об этом способности всякие ну и всякая разная открывается представляешь кстати сейчас по моему рассказывал не, не помню то ли тебе то ли так просто с соратниками делился сейчас поделюсь практикой одной но действенная работает на оздоровление это вот, к примеру, захворали или еще что-нибудь, или чувствуете, что-то накопилось какой-то же энергетики левой. Какой-то грязный, короче. Посторонний. Ну, самое быстренькое, что как можно избавиться. Это утром, например, проснулись, идете в туалет. Почему в туалет? Потому что там, сейчас объясню, когда ее делаешь, можно, блин, так сказать, слегка ссыкнуть, блин, труханный. Сейчас расскажу. Делается в общем мишка, она так, смотри. Выдыхаешь воздух полностью, сорта, с носа, ну полностью легких выдуваешь. Закрываешь рот и нос. Выдул, закрыл. И вот держишь. Пока вот легкие, знаешь, так подергиваться не начинают. Тых-тых кого-то. Вот ну, ощутишь. И потом, смотри. Потихоньку убираешь руки и не резкий вдох а медленно-медленно потихонечку вдох делаешь ты знаешь что происходит сейчас расскажу в следующем сообщении то во первых происходит чистка короче на ментальном короче и на физическом ну короче на энергетическом и на физическом уровне чистка происходит короче такая штука смотри это когда вот так делаешь такую практику да ну, короче, как получается, обманываешь организм, ну, вот эту аватарку. Он думает, что все тело умирает, короче. Чтобы запустить тело, оно начинает избавляться от лишнего, То есть выкидывать вот эту всю грязную энергетику и все остальное. то есть там шлаки-млаки, да, все остальное. Ну, полностью жглеванный на физическом и на энергетическом уровне. Короче, чистку производит. Избавляется резко от нужного, чтобы запустить этого аватарку, блин что вот так вот началом бывает прям, ну, под подолгу не держите тоже и помните ну вдыхать нужно потихоньку когда отпускаешь до делаешь что заметил я так неоднократно делал у меня как-то одно время сильно поджелудочная болело и мне пиздец мне покой не давала стал так делать у меня год вообще ну, не беспокоило правда то, что как сапожник без сапог Сам дохера че знаю, но нихера не делаю <смех> Вот, единственное, так попробуйте Видите сами Так я, ну его нафиг, конечно <смех> Так по черному носиться там. Ох, Мишка, че со мной было Блин, брат Я, охренеть, я каждый орган Я все-все ощутил Это, прикинь, я сплю И у меня ночью такая фигня начинается Бах Я, блин, я не знаю, мне какой-то как тебе сказать, Мигута сворачивал, выворачивала хуй поймичок, блин. Блин. Сказать, как наркоман кумарить. Не, nee, нихуя наркоманы так не кумарят, бля. этого. снижению с наркоманским кумаром это, блин, вообще фигня полная. Наркоманский кумар это, можно так сказать, по головке погладили. Мысли расслабляющий массаж, что лайцовые сделали, погладили. Ох, что мной было. Как выжимало, меня выкручивало всего. Я каждый орган прочувствовал. Я думаю почки, печень, сердце, легкие, короче, это я не знаю, что там было. А может у меня просто это идет? Яко. перенастройка организма, блин, хуй знает, может совершенствуется или еще что-то, не знаю. Но это было пиздец. Что-то. Ну как раз. Я помню, что я говорил. Ну, не буду рассказывать пока, чтобы это Тут Много не болтать. Ну, дальше, конечно, все получится. Как я думаю, оно у меня получится. Ну, потом научу тоже кое-чему. Но ну, сначала надо самому. Это мне одно время прогнозировали. Тебе два года осталось, тебе четыре месяца осталось. Ого, я знаю, уже живут как-то 31 год, да? С того времени протягиваю. Да, только, Мишка, нужно именно до такого момента ждать, когда легкие именно подергиваться начинают. Ну, попробуй, же, там ничего страшного нету. Вообще это по-любому, только на пользу, во благо пойдет. Правда тебе говорю, неоднократно это применял, использовал, тоже да, тоже один, поделился со мной, старый, старый дедушка один. Да, там буквально, знаешь, первый раз, там где-то секунд 10, наверное, вот так, у человека, ну, во всяком случае, у меня хватало. Там не паришься, главное, не надо, там, чтобы она сильно там дергает, дергает. Дерг. Два-три раза там легкие дернули. Там. Я, так, потихонечку вздохнул. А в горах, знаешь, что делал? А, Как-то сидел, и почему-то мне в голову такая мысль пришла. А что если я буду резко вдыхать кислород? Ну, у вас-то в России, там, ну, в России, в там... России... Воздух чистый, я ездил, знаю, Это что с тем, как у нас тут, у нас тут вот бензиновую тряпочку вот так под нос подсунули. Вдыхаешь, вдыхаешь резко, резко, резко вот так. Короче, кровь настолько насыщается кислородом, что у тебя кулики по всему организму, кончиках пальцев, по, по, по всему телу, короче. До насыщения кислородом, короче, можно так делать. Резко, резко вдыхаешь, вдыхаешь, вдыхаешь. Ну, в общем, конечно, прикольно, но кулики эти водили, реально по всему, по голове везде, короче, полностью по всему телу.